Простой парень скилл здесь все что хочешь Простой хохол сосредоточен Хасл рэп, он озабочен Твоя сука Кучи, бля, да, короче Она с тобой только из-за бабок Trust me, только Хороший парень, красивый внешне, no, только Please don't play, 'cause a so lame. Never again, but get fame. Came in the game, man, having no bitch. Making my money, give a fuck, but it hits. All for the will, I'm doing the most. speaking, like post. for the will, I'm doing my best. Get, get in my school so. Bitch tryna get me by all means Wanna be like all queens Ain't really here with these weak shit All I really want is shit shit Drill shit Tryna say things lit Slick, slick Tryna be humble, I'm too hit too legit, man I'm too legit yeah, hope you my не трать свое время на гути шлюх Спирим facts like I'm true G Закончишься кэш, она не в сети Не в сети, без вести Ну и черт с ней, боже упаси Откру DM, там 200+, спаси меня, боже, от этих нюх What the fuck is going on with these homies? Spending worse than hundred on these hoes. I would never let 'em blow to so judge my greenie. Still, that I gon' fuck fix my but never skinny. Damn, what the fuck is going on with these homies? Spending worse honey, hundred on these hoes. I would never let 'em blow to so judge my greenie. She went, I go fuck bitch, but never skinny. Все начинается с простых слов в глубине Она выросла на самом дорогом вине Любит Крисл, хочет мой Она метиска, но я не прикроет Все начинается с простых слов в глубине Она выросла на самом дорогом вине Любит Крисел, хочет мой она метишка, но я не приклонен